Всем привет, с вами Лев, и я хочу сегодня попробовать сделать экспериментальное видео. Э, типа наездки будет, то есть, ну, не со стрима, а просто э, наездки с того, что я снимал, что я нас снял, да? Снял я 4 мини-игры, где-то много, где-то мало, и получилась какая-то каша. То есть я поначалу не хотел этого делать, я хотел сделать целое видео, а потом я понял, когда получилась всякая каша понял то, что можно сделать наездку, потому что в итоге оно бы так бы и получилось бы. Серьезно? Ты не верил? Да, я думаю то, что это видео получится интересным, я как бы еще монтаж не начинал его, сейчас буду, наверное, начинать как раз. Э, в принципе, приятного просмотра, и как бы не знаю, что получится вообще. Э, пишите в комментариях, понравилось или нет, да, там, наберем, например, 10 лайков и так далее, типа, если понравится, там, или комментарии напишите, все, я не знаю. Все, дайте начинать. Погнали. Я его сейчас размажу. Смотрите, проверяй. Сейчас крутой ппшек за 30 секунд всех валит. Так, это типа. Да что как ненормальный? Точнее, я и про себя, и про него говорю. На! На! Уйди! Уйди, нечистая сила! Уйди! Свали отсюда! Так, тихо, тихо, тихо! Быстренько зельки! Ой! Мама пришла! Ты что такой дикая? Опасный чувак Чего они так быстро убивают то? Вали отсюда Не умеешь ппхаться, ну и не надо Ты даже какие-то ты скачал меня школьник какой-то 1.8 свои вот эти Вы... Выпад ты свои 1.8 какие-то ваши эти ой, ой ой ой ой Меня с двух сторон окружают Это... нападение. Это... Это... Эти самые... Это наемники Это убийцы наемные Они им заплатили им заплатили! Нет! Бежим! Офигеть! Ё-моё! Мне даже жарко стало! Итак, сейчас... Я буду всех валить, наверное... Ну, не наверное, сто процентов, да? Как в прошлый раз, как в 18-м году... Новым годом... Это что такое? Ты чё, яму прокопал уже? Давай драться! Да не, не, ну, ну, ну давай, давай, ну, чувак, ну ты куда бежишь, ну давай драться, давай драться, давай я буду вот так бить тебе по 1.8, по 1.8, да, раз ты не умеешь, да, у меня явно не умеет, я буду кликать супер сильно, чтобы, типа, типа, это правильное пвп, да, да, да, конечно. Если честно, я думаю, то что ты, чувак, просто поддался мне, да, э, ну, сразу понял, то что это я, да, пойму, по моему нику, узнал. Итак, вот моя банда из трех собак. О, он идет на меня. На, на. Собаки, валите его. Ай! Кусает, кусает, кусает собака. А он от собак убегает. Давайте, грызите его, пацаны. Грузите, грызите. Грузите, он, кстати, тоже волк по Быстренько Убегаем от него. Блин, нет, у меня сейчас реально вольнет. У меня сейчас реально вальнет. Ну, потому что не потому что я плохо по пхую, так надо покрахнуть ее. А чё она меня кусает? Я чё, покормил чужую собаку, что ли? Я чужую собаку покормил, вы что, Так, все, иди сюда, на. Надо их кормить, собак кормим, кормим, кормим. На, на. Великая битва. Меня валят, меня кусают, кусают, меня собаки, собаки кусают. О, нет. Нет, Есть собаки, собаки. Ой, ой. Лук не работает, это читы долбаные. Так, алмазки, вот с алмазником сейчас давайте. Фух. Иди сюда. Давай. А ч так легко, А, понятно, все ясно. Я его сейчас размажу, смотрите, проверяй. Сейчас крутой их за 30 секунд всех валит. Но это не точно. Так, это типа. Так что как ненормальный? Точнее, я и про себя, и про него говорю. Потому что немножечко я его не понимаю. Давайте. Опа, опа. А я ему никаких шансов, я его просто валю на изи. Ой, больше я так. Я так странно говорю, это. А! Собака напала Я зашел это самое в такое место, где можно даже тимиться с чуваками, да, и тут типа банда будет всякая Ну нахер О, ёпта, они стимились, не, но, но, но, но, но, но, но, а, нет, а, нет, нет, нет, нет Ты отстань от меня, отстань, блин. Сейчас мы всех будем валить, прям жестко, прям как можем Вот это, кстати, очень красиво, ты что напал? Иди отсюда ты чё, сволочь, сволочь, вали отсюда, ёпта. Вали отсюда. Не умеешь пвпхаться, но ну и не надо. Ты даже только какие-то читы скачал у меня в школе какой-то 1.8 свои вот эти. Вы... вы, вы, вы, вы, вы, вы и ты свои 1.8 какие-то ваши эти. Надо отбегать от него, я меня хища, за 100 блоков, все. Он спалился у меня видео, это самое, импортаж. Все быстренько на первом канале, быстрее бежим отсюда от него. Выйди отсюда! Выйди отсюда, разбийник ты из этой игры. Собака. А, нет, нет. Чувак, помогай. Это что за... Не-не-не-не-не. А что за охота на меня? Вы ч? Да не, пацаны. На самом деле, я не крутой, пупеша. Давайте мы дружить будем, пацаны, ну не надо. Ну, это чё за... Это... Это неправильно. Это два на одного просто что то Это че? У него скорость нет! Беги! Меня уже валит еще кто-то. Так, что ты меня задолбал. На, на, на, бежи! <связывая> бежи, бежи, бежи, бежи, бежи, бежи, бежи, бежи! Спасибо за то, что толкаете меня, мне очень приятно. Бежи! Ой-ой-ой-ой-ой, меня с двух сторон накушают. Это нападение. Это... это. Это эти самые, это наемники. Это убийцы наемные. Ми... Они им заплатили. Им заплатили. Нет. Блин, это реально, это было нападение просто. Это это запланированное нападение было на меня, на самом деле. Аж лагать начало. Так, подожди. Это не они. Это они меня просто по одному удару сделали. Я их уже узнаю по лицам. Это твои. Подожди. Ты собака. Отойди, отойдите, отойдите, пацаны. Сейчас я его... Аааа, наемники! Наёмники, опять же, они меня наемники! эти. Они меня нашли. Они за мной уходятся опять. Нет. Выйди, уйди отсюда, собака, уйди. И выйди, уйди. Все методы, уйди, уйди. Пацаны, спасайте. Извини, Стив, что я по тебе попадаю, я не тебе хочу. Уйди пожалуйста да вы чё меня все бьете слушайте ребят это охота это короче подстава да вы, это это это незаконно это незаконно выйди уйди уйди что происходит просто здесь в этом мире я не понимаю так слышь ты иди сюда я тебя сейчас вальну понял я помню то что ты нападал иди сюда в время расплачиваться за кредит иди сюда Иди сюда, <с Ooh> иди сюда, давай, давай, давай, давай, иди на один, честное ПП, только там сзади какой-то хер стоит, и пытается, и караулит. А, а, -а! ты, ты что откручиваешься так, у тебя что за мышка такая, о, ёпта, ой ёпта, о, ёпта, да он садом убил меня, это все провокация. Так, ну он вроде нормальный, так, здрасте, я мимо проехать просто, но он, кстати, тоже обошел нормально. Не, я знаю то, что этот чувак, по-моему, меня то ли тоже подбил немножко, но... Это не так страшно, так, подожди. Иди сюда! Я тебя отомщу, падла. Апата-басада. Э, 2 на 1, вот нечестно. Это банда! Опять меня убили! Да что такое? Какой у него ник. Ахмед! Ахмед! 96,7 Ну даже дуги игроки, я не нормально Да здорово, здорово, ебка! Я не помню, кстати, я тебя убил или ты меня убил, но мне насрать. Мне главное ему отомстить. Да, главное вот эту Ахмеду отомстить. Потому что он собака. Иди сюда, пта! Я, я тебя отомс, я тебя хотя бы один раз точно должен убить. Давай, давай. Ладно. А, нет, он опять за мной бежит. Да что такое? Да, да что такое, пацаны? Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. скид, здорово. Здорово. И смотри, собака опять за мной бежит. Он меня уже знает, то что я постоянно проигрываю ему. Но это на самом деле он просто читер. Он просто, ну, вообще собака. Никто так не поступает. Все как-то отваливают хотя бы через 20 минут. А он до конца будет идти. Он будет идти до конца до своей цели просто. Это наемный убийца. Ему столько заплатили то, что он готов, блин, хоть вечно за мной бежать, блин. Без остановки, блин, без перерыва, блин. На обед, блин, вообще <смех> Это бред какой-то Этот Ахмед, он вообще офигел, блин Он реально, вот если, он, если я, и он меня встретит Мне, кстати, интересно, если я к нему просто подойду Хотя бы на расстояние, не знаю, 50 метров И он меня заметит, то он что-нибудь сделает? Или он на меня именно нападет? Смотря, конечно, какая обстановка у него будет Если на него, конечно, в этот момент нападут, то, скорее всего, вряд ли он на меня пойдет так, опа, опа, собака, вот мы и встретились, вот он первый, кстати, сделал удар, и опять я бегу, почему-то, кстати, быстрее меня, это очень странно, кстати, я тоже об этом подумал, потому что, а почему, и когда я подхожу к этому а Ахмеду, он меня постоянно убивает, заметили, как меня сейчас убил, то есть я бегу быстрее него в два раза, ну, наверное, на 80%, но он все равно меня догоняет. Это немножечко подозрительно, если честно. Не, ребят, я хочу ему отомстить все таки Я вот кому-кому отомстить ему хочу. Потому что другие ППП хуйцей, и потом, может быть, один раз тебя встретят, еще раз убьют там, я знаю. А потом перестанут уже. Но он постоянно будет меня валить просто. Так, его тут нету. Это странно. <сосы> <сосы> <сосы> а! А! Ёпта! -а -а -а -а Убийца! <сосы> На кухне! Свали отсюда, ёпта! Ты собак... Это что за. Боже мой, отстаньте от меня уже. А опять он напал на меня! Да вы что? Я ему сегодня точно отомщу. Но сейчас я хочу размяться с кайварси. Погнали! Я ему сегодня точно отомщу. Иди сюда, я тебе лицо сейчас сломаю А, у меня счета нету У меня щита нету, у меня что-то Так, а? Что происходит Я играю сейчас в SkyWars И мы сейчас будем пробовать Всех валить, потому что здесь реально Будет сложно кого-нибудь убить Потому что, ну, я не знаю, почему Если честно Тут по разным этим самым Моментам Да, сложно но, в принципе, с одной стороны легче, с другой нет, потому что вещи не одинаковые, у кого-то похуже, у кого-то пожестче, это понятное дело. все я, я так объясняю, как будто Скайвас мало кто играет, честное слово, да. Ладно, ладно. Ой, чувак, лучник, это не очень хорошо. Окей, я если что, буду бить всех, наверное, топором сначала, а потом уже бить мечом, потому что так лучше. Так. А-та. На. На-на-на. Ай, да ты чё бьешь так, а а от, от, отстань. А, ты в смысле? Я просто поплоху. Сейчас попробую себя в сплифе. Сейчас тоже покажу, как я умею, как бы, всякие дела делать, да, как копать по друг другу. А, тут надо, а тут можно и нажимать. Нет, тут нельзя нажимать, тут надо именно яйца накидать. Давайте я просто за каким-то чоком буду двигать, чтобы он, чтобы было хорошо. Так, невидимость тоже очень неплохо, хотя бы никто пилять по этому месту не будет. Ага, блоки уже ломаются, потому что этот уровень уже, э, ну, типа, заканчивается сурок действия свой. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Просто вот так вот беру, сейчас и падаю. Сейчас и прыжок, Опа. А видите, как круто. Так, ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, опасно, опасно, опасно, ой, а что я сделал? Что я его так скинул жестко прям? Большое яйцо использовалось, что ли? Оу, oh май! И вот сюда. Бам! Жестко, жестко, жестко. Так, где мы тут будем, если мы так сделаем? Так, все, мы нормально там. В хорошем месте. Давайте, бац, есть. Здесь тоже яйцами. А что везде яйцами-то надо бить? Ну, я, кстати, на первом месте. То ли, по убийствам? Да, я по убийствам на первом месте. Офигеть! На! Жестко. Не-не-не-не-не-не. не но но но-но-но. Бац! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-клики-клики. Буду просто жестко кликать. Погнали. Баба-ба-ба-ба-ба. ба ха ха упал, красавчик. Молодец, чувак, ты просто красавчик. Просто молодец. Так, вижу вот этого чока и бам! Яйцо не попало, к сожалению, ни в кого. Блин, я упал! И получаю сейчас третье место. Так, а ты в смысле? Сразу на два уровня, вы ч, издеваетесь, что ли? Ч за подстава, блин? Так, давай бац минус один есть от меня, наверное. А, -а, а, я понял, это рандом, это вообще блин. Нет, нет, нет, только это яйцо не используй на мне, пожалуйста, человек, чувак и человек. Быстро, кстати, там все ломается. Так, есть, есть, я его почти вальнул. Но, к сожалению, почти. Блин, опять. Только четвертое место теперь. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Упади в ямку. Упади, красавчик. Молодец просто. Мои заклятые враги, они сразу умирают. Просто всех валю. Просто это круто. ой ой Блин, я в упал. Блин, я почему-то с каждым разом все ниже-ниже на местах. У меня есть супер суперковарный план. Сейчас я беру. У меня, короче, есть э, бумбер, кит. И сейчас будем, короче, все взрывать. Да, кого только можем. Хоть здесь и немного динамита, но все-таки, я думаю, нам этого хватит. Не зачем строиться, если я могу сделать, знаете, какую махинацию интересную? Смотрите, вот так вот и... Бац! Опа! О, -о, -о тихо, чуть я не упал. Чуть-чуть не упал, блин, жесть. Это было опасно, но все-таки я это сделал. Офигеть, у него скин, конечно, жесткий. Так, не-не-не. Отстань, не-не-не, отстань, -не -не, отстань, отстань, отстань, встань, пожалуйста, не-не-не, а если оно не дадут, у меня охранник личный появился, он даже по мне не стреляет, если честно, так, давайте я взорву ее. кого-нибудь попробуем, так, бу-бу-бу-бу-бу, иди сюда, да-да-да, а я, я, я взорву все. а я взорву, а я, я бомбану сейчас, Аллах Акбар. Не, бежи, бежи, бежи, бежи, бежи, бежи. бежи, бежи, бежи. Локи-блок тут оказывается есть, я прям отлично еще придумал, то есть я просто взял взорвал. Давайте, опа, уй-ба. О, не-не-не, не иди на меня. Не-не-не, отстань, отстань, отстань, отстань, а а а та та, та, та, та блин капец. Нет-нет-нет, давай нет, нет, кушай, кушай, кушай, пожалуйста, кушай уже, вали, вали, вали, кушай. Так, тихо, у меня есть топор, у меня есть топор, я могу в принципе им вальнуть, щас его. Он готов, он готов прям стрелять жестко И Я немножечко боюсь, если честно, на него нападать Потому что мало ли что у него есть Пошел отсюда А, ты в смысле? Я просто сквозь лед упал Капель И мы отбегаем, потому что сейчас заробется Вот эта штука наступил наступил наступил так хорошо у нас есть кстати тех кап выпало поэтому давайте еще вот это сломаем пока он к нам не пришел этот человек опасный так давайте у меня есть зелье пьета на на я еще динамит а та та та та та та та та та та та капец вот это лоханулся жестко конечно так у меня есть автоматический лук я могу сейчас им Блин, я его почти убил, конечно. Надеюсь, что, что... Он теперь будет меня бояться. Так, а вот этот чувак меня не боится пока что. Потому что... А, у него нет мяча. Все, до свидания. Давай, бутболь назад. Пока. О, тихо, тихо, еще игроки. Блин, опасно. Так, нет. Давайте, знаете, как мы сделаем. Так, давай. А, блин, стелы закончились. Жесть. Давайте всех, короче, валим. Кого только можем. Например, вот этого человека. Мы его валим. И у него такие же стелы опасные. Я взял убежал собака. Но я ему не дам уйти. Я ему уйти не дам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! У него там кто-то мазник, кто-то мазник, кто-то мазник, кто-то мазник! Кто-то мазник! Нет, пожалуйста, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, это без ничего, сундук. Так, он с, с какими вещами? В принципе, неважно. Давайте погнали, ёпта, давайте погнали, погнали. Сейчас будем всех валить. Опа, давай, давай. Э, э, ты, ты, ты, ты. Ээ, Я был уверен, что я сейчас убью. Э, э, а, блин, капец, капец.